Для Путин. Чего Путин страну ну, дали? Хочу хлеб, и мы втуда смажем. Черная икру идет. Мама, мне надо хлеб и Я да. не, не такой, а такой. Какой такой? Такой, а то я вижу божиководкой. Божиководкой? Черная крах, а Я хочу это. Хорошо. Дай мне, дай. Папа сейчас занят, папа там делает дело. 15 тысяч рублей, 200 баксов. Ну, папа, папа. Последний раз я черный принял. В советское время. Масленку нахочет. А, масленку хочет? Угу. Вот. Масленку. Сейчас. Или тебе уже коровку дать? Более коровку. масленца то поменьше. И курки побольше. А вдруг атомная война завтра? Я же сказал, же. Что ты хочешь? До чего Путин Что страну ты... довел? Дальше. Что надо икру есть, побыстрее э, А не то будет завтра головка. может Смотри, это не головка. Смотри. И жить не будем а что? Матя, коровка Осторожно Мама убери Наша жена, так тебе нормально? Я сама себе делаю, себя делаю. Ребенку дай Что это? Это черный икра, дочка Черная икра Надеюсь, завтра не умрем. Я хочу. А ты кры. от атомной бомбы. Да, пожалуйста, кры. Вот так вот. Дали попробуйте, отбирают. Завтра, с утра будет. А ты Спонтанная эрекция.